global network давайте посмотрим каким образом можно перевести с одного аккаунта на другой аккаунт денежные средства участникам рассмотрим если вы заработали внутренние деньги и они сосредоточены вот в этом кошельке в данном случае пока по нулям, но мы приведем пример, когда у вас уже деньги здесь имеются, и вы должны перевести другому участнику. Идете в раздел «Финансы», «Финансы», и здесь есть «Перевод денежных средств на кошелек» и «Покупка перевода на кошелек». Покупка перевода на кошелек – это когда вы пополняете из внешнего источника, не из внутренних. Тогда вот в данном случае перед стартом многие пополняют, скажем, на себя и на других участников могут пополнить. И второй вариант, как я сказала, когда мы уже заработали определенные средства, но это в перспективе, да? И у вас на балансе какая-то определенная сумма, достаточно перевести на членство или на пакет а, другому участнику. Мы учитываем, что комиссия 2,5% идет. Пишем сумму 10 долларов, допустим, на Сильвера и пишем логин, логин участника. Делайте все правильно. нажимаем так на кнопку передача, здесь у нас идет информация что мы действительно хотим передать такому то участнику 10 долларов и вы, если видите, что все правильно, фамилия именно данного участника, видите, как хорошо, то мы подтверждаем, если что-то не так, не соответствует, логин вы неправильно написали, или другая фамилия, то, конечно, нужно подкорректировать и посмотреть. «Успешно перевели с вашего баланса». Так, «Очень хорошо». Но и историю можно здесь посмотреть, историю депозита. Так, давайте здесь посмотрим, что тут есть у нас. Так, здесь пока этой информации нет. Так, пока нет. но Например, мы можем посмотреть при обновлении учетной записи. Сколько у нас на балансе? Да, то есть снята сумма 10 долларов и два с половиной процента. На балансе семнадцать осталось. Хорошо. Теперь участник, которому мы перевели деньги, должны посмотреть, где они. Так, мы идем в апгрейд. Посмотрите, пожалуйста, здесь вот на аккаунт-балансе у человека уже есть 10 долларов. Все отлично. Денежки пришли, и вы видите, что зеленая кнопка, когда ему необходимо. В данном случае мы ждем старт. В последующих случаях человек ждет, когда... Время обновления у него будет, и тогда он нажимает на зеленую кнопку, чтобы сделать свою активность, свое членство. Еще раз, друзья, напоминаю, что членство нам дает э, все вознаграждения по маркетингу. Все вознаграждения отличников зарабатывать, от членства матричный бонус зарабатывать, от матрицы, от команды, а также от э, покупки пакетов первой линии получать а, 10 процентов в зависимости от членства и от второго уровня, если ваше членство будет с 50 долларов и выше, а также у вас уже будет открыта кнопка для покупки пакетов. Если вы не на активном членстве, покупку пакетов вы не сможете производить. И обязательно смотрите, что внизу написано, какие возможности на каждом членстве у вас есть. На этом урок закончен. Всем успехов!